Сейчас посмотрим, как просядет трейлер. Ну что делать, ничего страшного. Я думаю, что очень непривычно ехать без трейлера. Смотрите, теперь нужно чаще на мойку заезжать зимой. Стесняюсь, правда, стесняюсь сказать сюда оплату. Я вот думаю, сейчас воровую, пока его нету. Все, готово, ребята. начался новый день. В общем, сегодня воскресенье. И это не очень хорошо. Почему? Потому что я поехал сейчас за запчастями. Я хотел купить. Нариман порекомендовал сразу заменить два барабана. Я не знаю, говорил он вчера или нет. А, вот этот барабан имеет выработку. Вот здесь она имеется такая канавка, которая новой колодки сразу поточат. Это не есть хорошо. но ну, и вообще, если он старый, барабан, я думаю, купить нового не так дорого стоит. Чуть больше ста. Поэтому куплю сразу два барабана. Сальник новый сейчас поставим, установим. Торопиться мы все это дело собирать назад. Не можем и не будем, потому что я съездил за запчастями. И, к сожалению, дилерская сегодня закрыта была. Раньше они в Искапово были открыты. Сегодня закрыта. Ну, что делать? Ничего страшного. Я думаю, что а, остаюсь до завтра. Масло, понятное дело, уже все поменяли. Здесь на реман, пока я катался по магазинам, он здесь уже все довырезал практически. Вот здесь еще надо выезд. Для этого необходимо снять будет сейчас крепление амортизатора. Вот так вот все будет красиво выглядеть. Довольно трудоемкий процесс, ребят, потому что рама толстая, как я говорил. Ну, тяжело, тяжело, тупится, сверло тупится быстро. Других вариантов нет, только так, потихонечку, не спеша, все это дело сделаем. Смотрите, ребят, какая офигительная печка просто у ребят. Конструкция довольно простая, просто из бочек, такой каркас, внутри труба, моторчик, который крутит. И еще есть дополнительный один моторчик, сейчас он, как я понимаю, выключен. Здесь вот выдувает, ну просто прямо очень-очень горячий воздух. В будущем Нариман говорил, что они хотят здесь все это дело развести для того, чтобы можно было управлять потоками воздуха, чтобы он приходил в конкретное место под каждый, видимо, трак. Ребята, работа полным ходом идет. И внутри куча работы, и снаружи. И здесь какой-то трейлер перегружается. Вот такой тракторишка имеется. Сейчас он своим большим форклифтом маленький заберет. Они, между прочим, ребят, очень тяжелые. Как-то раз мне вот такой выгружал машину еще, когда я с копорта брал, с аукциона в машину. Сейчас уже не беру, потому что это все. Долго в мой, мой трейлер тот закрытый было брать. И мне водитель говорил, что если я заеду, я тебе проломлю полы, говорит, лучше я не буду заезжать. Сейчас посмотрим, как просядет трейлер. Штука сколько, думаете, ребят, вести? Я думаю, тонны 3, наверное, весят, да? Там противовесы такие конкретные сзади стоят. Подняли вилки для того, чтобы сместить весь груз в сторону трака. Вообще трейлер не почувствовал. Нисколько не село. Смотрите, какое пространство. Еще можно было бы маленькую машину какую-нибудь сюда поставить. Окончен. Колеса поставили обратно, везде подкрасили болты, на старое отверстие ставили болты, так положено. Здесь поставили новые красивые болтики, подкрасили, закрасили, чтобы не выделялись и не ржавели. Ну вот, собственно, и все. В случае необходимости, если это потребуется, я могу все так же его на какое-то расстояние, примерно вот на это, на сантиметров 15, я могу перенести его посредством вот этого цилиндра. Да, еще сейчас проверим э, в коробке масла. Мало ли что. Оно, в принципе, ему там некуда деваться. В случае, если сальники нигде не текут, но они и не текут. И на сегодня все. Ребята, ну что, наступил следующий день. Нариман мне любезно предоставил свое транспортное средство. И я сейчас еду искать запчасти. Да, я купил два барабана на переднюю ось моего трака. Знаете, сколько они стоят? Вот предположите, сколько эти железяки могут стоить? 350 баксов за штуку, то есть просто 700 долларов только за два, ну плюс еще колодки, я этот раз купил только на одну сторону, сразу на вторую сейчас купил, почему я сразу не купил, непонятно, ну да ладно. Короче говоря, подшипников здесь нет, сейчас поеду искать другой магазин подшипники, барабаны, сложу сейчас кузовок, ну и в общем-то и все, ребят, вот такой вот ремонт, но ничего, это мой кормилис. поэтому нисколько не жалею, вкладывать обязательно нужно свой транспорт транспортное средство. Смотрите, in USA, сделано в Америке. Так, ребята, я полностью затарился, вот здесь все подшипники, необходимые там сальники, внутренний, наружный подшипник, еще 400 долларов на запчасти ушло, надеюсь, что это конец, но в принципе я буду не против, если Нариман вовремя что-то заметит и порекомендует мне что-то заменить, я не против, ребята, это вложение выгодное, потому что встать на трассе заклинившим э, э, подшипником намного-намного дороже. хочешь, если нужно, ремонт, не ремонт, просто заезжай, просто в гости. Вот, ребят, какой подход должен быть, блин, к бизнесу. Знаете, вспоминая все этого Гришу, несчастного, несчастного, реально он несчастный человек. Помните, какого Гриша, не помните, но вот вспомните, посмотрите. Ну, ты беда ну ты б**. Почему я ну, что потому... я тебя починил тогда. Почему я... я тебе плачу бабки, и я еще должен с тобой конфликтовать, орать вот Мы тебя часто. починили, а б** думаешь, блин, ну как это так вообще? Как такое возможно, ребят? Мы вот все зациклены на деньгах. Деньги, деньги, деньги. Конечно, их нужно зарабатывать. Конечно, ну, с деньгами лучше, чем без денег. Но человеческое отношение больше главное. Короче, буду брать, ребят, пример таким образом строить бизнес, потому что у меня грандиозные планы в голове. Я знаю, что многие нуждаются Тракеры, водителя, я же сам водитель. Многие нуждаются в качественном ремонте, и такие люди, о таких людях вы должны знать. Поэтому я, как и прежде, оставляю ссылку в описании, я, как и прежде, пишу вот здесь номер на ремана. Спасибо большое. Заезжайте, чинитесь, ремонтируйтесь, ставьте свои драки. Спасибо за совет на реман, если смотришь. Очень много таких советов. Забирать трейлер, ребята, забирать. Так, ребята, ну что, я вернул старые колодки. 45 долларов за каждую сторону, за каждые две. Правые и левые. Итого 90 долларов просто на ровном месте. Считай, заработал, ребят, сэкономил, считай, заработал. Ладно, поехали дальше. Сдадим еще те запчасти, которые я брал. Вот, кстати, мне на реман выдал вот такую наклейку. Это Annual Vehicle Inspection Label. Он дается на год и подтверждает то, что мое транспортное средство прошло инспекцию, которую на ремонт на своей станции имеет право делать. Очень непривычно ехать без трейлера. Смотрите, сзади ничего не болтается. Быстро разгоняется трак, мало жрет. Пока, честно говоря, не сильно меньше, но да ладно. Кстати, я себе купил навигатор. У меня когда-то был такой же. Он стоит порядка 350 или 400 долларов на Амазоне. Я им единственный раз воспользовался, потом он у меня упал. Я не увидел, что экран разбился, просто убрал. Думал, наверное, пока не нужно, буду пользоваться гуглом. А потом, когда достал... Я увидел, что экран разбит, поэтому сейчас заказал такой же новый, но даже несколько круче, потому что на нем еще есть видеорегистратор. То есть можно вот так сделать и открыть видеорегистратор. Видите, он все записывает. У меня есть, конечно, хороший, нормальный, но это тоже пригодится. Лишним записи никогда не бывает, правильно? Зачем я его приобрел? Зачем я потратил деньги и почему я не пользуюсь только Google? Затем, что это Garmin. Это специальный навигатор для дальнобойщиков. И он позволяет выставить определенные параметры твоего трака. Ширина, длина, высота, что самое главное. На том трейлере, который я покупаю, за которым я сейчас еду, и до которого у меня еще осталось 500 миль, ребята, это 7,5 часов, регулируемая высота. Поэтому каждый раз я буду мерить линейку высоту перед тем, как выезжать. Для того, чтобы вбить параметры в навигаторе И, соответственно, объехать низкие мосты На которых я могу потерять несколько автомобилей Поняли, да? Ну что, зима началась Смотрите, все в соли Все в соли, но зато удобнее делать осмотр Пока без трейлера сейчас Теперь нужно чаще на мойку заезжать зимой Чтобы эта соль не портила кузов кто-то писал, а у вас бензин, типа там, условно, 56 рублей литр, а вот у нас 49. Знаете, есть такой индекс бургера, что ли. Это система подсчета уровня жизни. Она, она совершенно такая, естественно, не идеальная, как такая очень-очень условная. Просто берут бургер в Макдональдсе, его стоимость. Ну и, соответственно, вычисляют в каждой стране, сколько на свою зарплату можете купить бургер. С бензином примерно такая же история. То есть мы просто берем среднюю зарплату, рассчитываем, сколько мы литров топлива можем купить. Ребята, даже если топливо в Америке будет стоить 200 рублей за литр, то все равно местными зарплатами выгоднее жить в Америке. Это непонятно. Я просто стесняюсь, правда, стесняюсь сказать свою зарплату. Потому что я знаю, во-первых, сколько в России зарабатывают. А во-вторых, я вижу вот эти комментарии о том, что там плохо. Там вы погибаете, умираете. Ну, если я скажу, то обалдеть. Вот так скажу. Обычный водитель, который просто пришел. Вот-вот они. Вот обычные водители, если из них есть. У тебя ничего своего. Ни своего трака, ни ремонта не надо, как я сейчас. Вообще ничего. Просто сел, жопу посадил и сидишь, рулишь. В месяц будет выходить не меньше 10 тысяч долларов. Просто так сидеть, рулить. 10 тысяч долларов вообще не за чего не отвечаешь, но ну, практически только лишь рулишь, смотришь на дорогу. На CarHoller, если ты будешь, на таком, как у меня, водителем, то ты будешь больше зарабатывать в месяц, чем 10. Но ну, а если у тебя сам, то все понятно, да? Ладно, поехали. Ребята, всем привет! Вот новый день настал. Тот день, когда я забираю свой новый трейлер. Остается мне буквально 15 минут. И я приехал, сегодня очень плохо спал, ребят, в предвкушении просто, новые покупки. В 6 утра, представляете, проснулся, больше не мог уснуть. А, что вам сказать, минус 15 на улице, я проверил свой трак, максимальная скорость, на которую он заблокирован, 75, выше просто, компьютер не дает ему разогнаться. Я думаю, это достаточно, в общем, с такой скоростью я не собираюсь ездить с трейлером, но вот пока сейчас еду, как на легковой машине без трейлера, можно чуть побыстрее. проехать один светофор буквально и где-то с левой стороны судя по навигатору будет стоять мой трейлер. Я его конечно уже видел, я его осматривал, поэтому сейчас мне уже известно это состояние. Я уже вижу его даже трейлер. Он тот синий трак. Ребятушки, и вот мой трейлер. Вмещает 8 автомобилей. Предыдущий мой трейлер вмещал 6. Этот 8. Плюс 6 из этих 8 могут быть SUV. Либо вот такие вот, например, автобусы, микроавтобусы. Даже реальные автобусы сюда можно вместить. Сюда можно вместить пикап-траки, какие-то, короче говоря, больших размеров автомобилей что угодно. 8 автомобилей. Для чего я переносил свой 5 wheel? Вот это крепление. Как вы видите, на этом траке стоит 5 wheel позади, как раз для того, чтобы соответственно, вот сюда заезжала машина и бампер у нее свисал где-то вот здесь. Куча-куча всяких рычагов, я пока еще не выучил как они работают, но вместе с вами ребята будем изучать, смотреть большие колеса, что немаловажно 22,5 размер огромные просто колеса вот такими крючками, помните, я вам уже как-то раз показывал на другом трейлере, цепляешь за кузов в случае необходимости сдавить немножечко всю подвеску и придавить ее к трейлеру еще немаловажный момент. Этот трейлер называется Катрейл 5609. Что такое 0,9? Бывает 0,8, 0,7. Это количество автомобилей, которые он может вместить. Так вот этот трейлер может вместить в идеале, в самом лучшем случае, 9 автомобилей, ребята. Не 8, а 9, а я вам сказал 8. Каким образом? Вот сюда, вот видите, это здесь такой двойной пол. Вот сюда вот эта вот часть поднимается, и сюда загоняется еще один автомобиль, а вот этот автомобиль поднимается. Ну и наверх, соответственно, еще один. Но это, конечно, будет происходить не Часто. Что-то такое низкое, узкое. Далее, ребят, что вам еще показать? Вот обычный такой тумблер, который включает насос. Все. Насос включился. Только выключить я не могу его. Вот так выключается. Так, мне еще надо заехать на мойку, промыть все мосты, промыть все сальники с внутренней стороны и потом понаблюдать, не сечет ли где-то у меня масло. Но это, наверное, уже нужно будет делать тогда в тепле во Флориде, наверное. Я заеду, отмою трак и трейлер все вместе. Отъезжаем, отцепляем трак. Подписали бумаги, деньги оплатил, можно отдавать. Поехали заезжать, ребят. грузить этот автомобиль диспетчер мне уже накидал но машин наверное 6 я пока еще все автомобили не имею в моем приложении в котором я загружаю тачки поэтому я наверное эту тачку загружу где-то с краю просто поставлю а потом уже когда будут все я выясню и загружу таким образом чтобы было максимально удобно выгружать ребят как я рад как я рад что-то новое мне и предыдущая моя работа нравилась но сейчас когда что-то что-то меняется это так классно, и погода еще классная, несмотря на то, что минус пятнадцать. Так, ребята, что думаете, я проеду здесь, нет? На летней резине Давайте на всякий случай скорость наберем. Вот он красавчик стоит, ребята, ну посмотрите, какая красота. А? Продавец мой уехал по своим делам, сказал, что он мне поможет. Если вдруг у меня не получится, типа попозже я подъеду. Но разве у нас с вами что-то может не получиться? Он просто не знает. Я ему не говорил, что у меня есть YouTube канал, и вы у меня есть мои помощники. Поэтому он не в курсе и не знает, что я не один. Знаете, меня что смущает? Что вот эти металлические решеточки, на которые сейчас будут заезжать рампой, они скользкие, поскольку холодно, минус, и покрыты корочкой льда. Вот это меня смущает, как бы мне оттуда не свалиться. Но это же ерунда, правда. Система точно такая же. Вот он, этот провод 12-вольтовый. То есть я сюда подаю напряжение. Вот здесь, вот у меня Свечи есть специальный для этого дела. Давайте я сейчас заведу трак для того, чтобы аккумуляторы те тоже заряжались. Там стоят новые хорошие аккумуляторы. Надо купить графитовую смазку. Вот эти все рампы будет смазать хорошенько для того, чтобы гидравлика лучше работала. Ну, я это тоже сделаю. Пока доеду домой на Амазоне, закажу и смазка приедет. Теперь что нам нужно сделать? Включаем насос, опускаем полностью. И я думаю, что загоним где-то вот на это место. Пускай тут стоит. Включаем насос. Он мне проводил экскурсию. Что поднимаю, не знаю, ребят. 17 -е. Где у нас 17 -е? Ага, это вон где. Понял, не надо. Следующая тоже не нужна. Следующая. А это вот это. Так, это сюда. Как нам опустить-то, елки-палки? А, во, опустил. Так, ну что думаете, ребят? Я черт его знает. Бампером заденет она, не заденет вот здесь. Неужели каждый раз выходить? Видите? Слишком низко. Какие есть еще варианты? У нас есть варианты вот эту рампу вообще сдвинуть туда. Поможет ли нам это? Кажется, нет. Поэтому просто сюда сейчас досок наложим и заедем. А потом а, мой продавец, Якоб, он обещал еще вернуться. Ну, я у него спрошу, как это правильно делать. Хотя мне не хочется спрашивать. Ну, я просто профессионал же, правильно, ребят? видел, но я надеюсь, вы следили и бампер я не задел. Конечно, все это дело лучше делать на скорости, быстренько, вжур, заскакивать сюда, но поскольку я учусь только, я быстро делать не буду. Значит, вот здесь я ее планирую поставить, для того, что следующий автомобиль в случае необходимости кинуть туда и поехать дальше. Все получилось, а вы переживали, смотрите. Таким образом, просто одно окошечко здесь оставляю и здесь одно окошечко оставляю. Что, ребят, знаете, что я подумал? Я аудио загрузил, все окей, а, я тут увидел у продавца моего две запаски, я вот думаю, их сейчас своровую, пока его нету, он просто ничего не узнает, не увидит, подумает, что у него кто-то другой своровал. Что, поверили, да? Шутка, конечно, блин, шутка, ребята, вы вообще шуток, что ли, не понимаете? Что вы сразу такие прямо разозлились? Конечно, он мне их отдал, это запаски для трейлера, пускай будет, на всякий случай прикреплю, у меня там есть место. Смотрите, такая история. В общем, я сейчас начал включать насос, а насос, ну, поскольку холодно, большая нагрузка на него, масло, Но ну, все та же самая история. Он какое-то время работал, а потом стал умирать. И я что сделал? Я подключил свой новый, я, кстати, купил Jump Starter, вот такой. Я его подключил, все сделал, загрузил, да, да, да понятно, да? Дальше, я думаю, так, надо искать, в чем причина, как будто бы не заряжается аккумулятор. Что вы думаете? Я беру свою контрлампу, вот, позитив, негатив, но неважно. Сюда вставляю контрлампу и... Та-дам! Ничего не происходит. Ничего. Всего хорошего. Ничего не происходит. Я пошел туда и обнаружил, что на входе-то ток есть. То есть на входе, вон там, значит где-то оборван этот кабель. Чё вы падаете? белки палки В общем, сюда я беру, накидываю аккуратненько. Ладно, аккуратненько не получится, будем неаккуратненько. Вот так вот. Оп! Эй! Алё! Вот. Понятно, да? То есть проблема вот в этом кабеле. Видимо, он растянулся вот сейчас и в таком положении уже работать не хочет. Что это значит? Это значит, что нам просто его нужно поменять, он старый. Но где мне его сейчас так быстро найти? Поэтому я хочу позвонить, спросить, у него его кабель, ему новый заказать. Он придет там завтра-послезавтра на его адрес через Амазон. И все, и вопрос решен. Это я к чему, ребят? Мне кажется, вот эти технические моменты вам тоже важны. Надо их тоже показывать. Я мог ничего не показать, сделать и поехать дальше. Но вам их нужно показывать, потому что что? Потому что я хочу вас подготовить, ребят, к суровым жизненным условиям. И вот подобного рода таким ситуациям. Поняли? Будьте готовы. Всегда с собой, ребят, идете вы в платье, на концерт вы с женой идете. С собой всегда имейте контралампочку. В карман положите, в пиджак, во внутренний карман, куда-то. Или же вы, например, с собакой гуляете. Возьмите с собой. лень таскать на собаку, привяжите, пускай она таскает. Но еще плюс она острая, можно отбиваться, например, от маньяков или от маньяков. Мне якобы разрешил снять с его трейлера вот этот кабель, который идет. Ну, якобы, может быть, эти провода даже не нужны уже. Дальше я подсоединил, и все, и сразу аккумуляторы начали заряжаться. И конкретно начали крутиться моторы. Хотя здесь, наверное, один мотор большой вот здесь вот находится. Но потом мы с вами посмотрим. Вот, смотрите. Слышали? Вообще конкретно. до этого оно как-то так... Я думаю, что за фигня? Короче, к чему я это? В Америке бабки может зарабатывать, И чем бы вы ни занимались если вы трудолюбивый, то это обязательно это просто ну, не может не принести результата, понимаете? Блин, я так говорю как будто бы это пафосно, блин, звучит ребята, сори, не должно это звучать пафосно потому что я обычный работяга и деревенский, и пацан вот даже куртка грязная, видите? Я этого не стесняюсь, и штаны грязные Пофигу Во вообще, пофигу, Во пойдемте поедим сейчас, чуть повеселее еще стану Вот есть вкусная точка, но мы сюда не пойдем, буквально через дорогу пришел, А, вон видно мой трейлер, пойдемте зайдем, быстрее, что-то перекусим Пока диспетчер, сейчас меня машина добьет еще несколько Короче, это в принципе, наверное, пицца, та же пицца, хотя нет, это, это хотя да Блин, ребята, что-то мысли путаются. Я просто голодный. Это мексиканская пицца, наверное, да? Это же мексиканская кисадиля. Внутри, видите, чикен. Очень вкусная штука. Мне прямо нравится. Ну и какие-то здесь соусы. Вот смотрите, я могу это рекламировать. Итак, к вашему вниманию представляется мексиканская кисадиля. Сочная, обжаренная с двух сторон. Если кто-то увидит, что он там делает. Ладно, буду есть, ребят.